Нужно ли заниматься гаданием, когда используемая вами техника дает сбои или отказывается работать вообще? Любая неисправность, которая проявляется внешне какими-то признаками, всегда порождается техническими или конструктивными дефектами собранного изделия, представляющего тот или иной инструмент. Но как быть в том случае, когда мы уверены в долгосрочной гарантии, предоставленной нам производителями, и мы точно знаем, что все комплектующие нашей бензокосы или той же самой бензопилы собраны аккуратным сборщиком и соответствуют всем гарантированным эксплуатационным характеристикам, и никакая поломка нашему инструменту не грозит. Чтобы детально разобраться в неисправности, возникшей на нашем инструменте, и выявить ее причину, надо иметь хоть незначительное понятие в самой конструкции узла или детали, или их функциональном назначении. Много споров возникает между начинающими и опытными пильщиками или вальщиками по поводу быстрого износа пильной цепи из-за недостаточной ее смазки. Масляный насос, устанавливаемый на бензопилах, да и на электропилах, работает синхронно с приводом пильной цепи. Количество подаваемого масла для смазки цепи за единицу времени зависит от скорости вращения привода, от вращения ступицы червячной пары и от вращения самого вала насоса. Масляный бачок полон масла. Проходимость маслопроводов не нарушена, вал плунжерного насоса вращается, а масло к пильной цепи не подается. Что дальше происходит с пильной цепью уже ясно, но непонятно почему насос отказывается нагнетать масло. Принцип работы плунжерного насоса на бензопилах немного схож с принципом работы обычного стандартного плунжерного насоса, а больше всего схож с работой стандартной плунжерной пары. Возвратно поступательное движение плунжера. У стандартного насоса плунжерного типа преобразуется от вращения кулачкового вала и возвратной пружины. А у подобного масляного насоса для пил возвратно-поступательное движение плунжер совершает от образующегося сопряжения между профильным выступом вращающегося вокруг своей оси плунжерного вала, такой же подобной возвратной пружины и находящегося в покое регулировочного винта. Количество нагнетаемого вещества у стандартной плунжерной пары устанавливается изменением осевого положения плунжера при его особой конструкции. А особенно здесь еще то, что величина полного хода плунжера не меняется. А вот у нашего насоса количество нагнетаемой жидкости, в частности масла, зависит от продольного хода плунжера. Когда мы поворачиваем регулировочный винт в сторону уменьшения подачи масла, эксцентрик винта или пусть будет кулачок, так понять, упирается в центральный выступ на торце плунжерного вала, сжимая возвратную пружину и тем самым отталкивает вал от себя. Плотность сопряжения между выступающей профильной поверхностью плунжерного вала и телом регулировочного винта ослабевает, и продольный ход вращающегося плунжера уменьшается, что сказывается уменьшением количества всасываемого и нагнетаемого к пильной цепи масла. Еще в одном случае объем подаваемого монососом масла будет уменьшен, а то и вовсе отсутствует даже при положении регулировочного винта в максимальной подаче, когда теряется профиль на выступе плунжерного вала и появляется углубление на теле регулировочного винта вместе их сопряжения. Больше всего такое случается, когда вместо штатной плунжерной пружины устанавливают пружину более жесткую, когда вместо штатного уплотнения на теле плунжера, именуемого сальником, устанавливают плотное резиность. Колечко. И в некоторой степени, когда отсутствует смазка между трущимися поверхности сопрягаемой части, которая закрыта под пластиковой крышкой. В таких случаях требуется больше усилий для передачи плунжерному валу движения, что период нагнетания, что период всасывания. Вал вращается и при увеличенных нагрузках. Вместе с сопряжением увеличивается его износ и нарушается профиль поверхности. Если же после ремонта мы забудем установить пружину в насос, то масло также не будет подаваться. У этого масляного насоса нет конструктивных клапанов, хотя перекрытие нагнетательного и всасывающего каналов все же происходит и это осуществляется секлично и в каждый полупериод. Нагнетательная сторона плунжера не имеет ровной дисковидной поверхности, напоминающей поверхность поршня. Больше всего эта нагнетательная сторона плунжера напоминает сегментный выступ и сегментный вырез. Это и есть клапан. Нет, не так. Сегментный вырез и сегментный выступ с нагнетательной стороны плунжера выполняют роль клапанов. Плунжер вращается. Отверстие нагнетательного и впускного каналов в рабочей камере расположено на уровне сегментной обработки нагнетательной стороны плунжера. Когда сегментный вырез расположен напротив впускного отверстия всасывающего канала, происходит захват масла в камеру. Сегментный выступ перекрывает собой отверстие нагнетательного канала и в этот момент плунжер совершает возвратное движение по каналу и под некоторым появляющимся раздражением масло поступает в рабочую камеру. Плунжер продолжает вращаться и наступает момент, когда впускное отверстие перекрывается сегментным выступом, но сегментным вырезом открывается отверстие нагнетательного канала. Все это совпадает с периодом нагнетания, то есть тогда, когда плунжер движется по каналу поступательно, масло нагнетается в канал для смазывания пильной цепи. Период нагнетания и всасывания масла совпадает с периодами открытия и перекрытия отверстий масляных каналов сегментными выступом и сегментным вырезом. Высота сегментного выступа, размер выступающей части, достаточный, чтобы при возвратном движении плунжера отверстие каналов оставалось закрытым. Время открытого и закрытого состояния отверстий каждого канала зависит от периода вращения плунжерного вала, от длин дуг сегментных выступа и сегментового выреза. Ко всему сказанному добавлю, что при ремонте масляного насоса бензопилы не нужно менять сальник плунжера на резиновое колецко. Сальник вполне достаточно сохраняет герметичность рабочей камеры и очень хорошо обеспечивает легкий обратный ход плунжера, создаваемой пружиной. Вот только нужно убедиться в правильном его положении, в какую сторону установлен воротничок сальника. При установке плотного резинового кольца увеличивается нагрузка в сопряжении. Замедлится или пропадет обратный ход плунжера, придется усиливать пружину и вовсе менять ее на более жесткую. Но в таком случае эффект на насос долго не будет. Удачи всем!